всем привет ребята меня зовут ваня и вы на моем канале сегодня я вам покажу новое обновление в кликер симулятор добавили вот такое вот крутое яйцо я тут уже выбил секретку вот она Секретка. А, дальше. Ну, вот это я тоже повыбивал. Кстати, я на следующее видео вам повыбиваю вот этих вот всех пэтов. Попробую даже выбить вот этого. Если не получится. Вот. То не получится. А, значит, получается... Вот это повыбиваю, вам покажу статы. А, также вот это вот... Ну, сейчас могу даже показать вам. Статы у него... Статические статы это 601, 1, 601 607 триллионов. Просто я его прокачал, и поэтому он у меня вот такой вот уже прокачанный. Также тут есть вот такая вот с, э, этот, секретка на 3 и 1 секстиллион. Вот, но это очень тяжело выпить так что я даже стараться не буду, чтобы его выпить потому что это очень тяжело. Может быть и выпью. Не знаю. Вот. Э, что мне еще вам рассказать? Также добавили новую локацию. Правда, я не прокачан, как вы видите. Не могу вам показать эту локацию. Вот. Не могу вам показать эту локацию, так как у меня, вот видите, не, открыто. не открыт этот мир. Но э, вы можете посмотреть другого ютубера и посмотреть новую локацию. Вот такое коротенькое видео, я вам показал обновление в Кликер Симулятор, ссылочка в описании на игру, заходите, смотрите, всем удачи и всем пока-пока.